<сосиска>. сосиска, какая вкусненькая! я люблю сосиски, какая большая, <сосиска> а, а, а чего она такая большая-то? Я ее кусь, а она не кусь, сосиска, э, се се сосиска, Подожди меня, сосиска, подожди, я тебя еще не кусь. Сосиска, а? куда это она? Ой. Страшненько. Что-то из сосиску уже не хочется. Или хочется? То хочется, то расхочется боюсь. Ну, хочу сосиску. Пиу! Ой. Пиу! Сосиску не буду.